Трехлитровый дизель. Бук, КАСА, касс, БКС. Сняли стартер. Поменяли втягивающее Новое поставили. Сейчас запишу логи запуска стартера. Насколько поднялись обороты. И как влияет новое втягивающее на обороты стартера. Это естественно все надо делать при условии. Если у вас... Масса живая. Если у вас плюсовые контакты все чистые. Провода силовые не убитые. Тогда это условие будет действовать. Для того, чтобы машина сразу не завелась. Сняли с клапана подачи топлива. Фишку N276. И сейчас без подачи топлива будем крутить, снимать лог. Записывать лог. Номер втягивающего дам. Их много аналогов. От 1500 до 7000 оригиналов. За одно втягивающее. Я установил за 2500. Порядка 80 долларов. Стартер. Седьмого года родной крутил сто сорок семь оборотов на запуске втягивающе. Гаечку. Торксики. Три штуки. Раз, два, три. Так, стартер остался старый. Абсолютно старый. Десятого года выпуска. Втягивающая. Поставил новая. Логи до запуска были такие. 147 оборотов. Сейчас такие с отключенным топливным клапаном. Ну и вот так она заводится. Практически ключ не успеваешь отпускать. Вот так втягивающая. Опять же напоминаю, при нормальных силовых кабелях при зачищенных контактах, при нормальном заряженном акб, но вот так втягивающее может повышать обороты. Всем спасибо. Можно будет смазки набить. Можете ее не откручивать. Без разницы. На 7. Раз, два. Разбираю третий стартер. Пришлось высверливать. На одном из трех такая ерунда, так что морально можно быть готовым к этому. Торксы облезались, не пошли. Прошлый стартер я древний разбирал, он был внутри девственный. Думаю, что этот будет такой же, чтобы обслужить и показать в каком состоянии он был. Можно, конечно, плюнуть, пойти купить два и два киловатта долларов за 135, за сто сорок восемь-девять тысяч заменитель. А можно купить втягивающие за две с половиной. Можно купить Б. Стартер за 5. Каждый решает сам. Крутеж увеличится от этого вряд ли. Вот от этого именно. Но ходить будет дольше. В общем вытаскиваем Если надо снять Заменить чисто втягивающее, Стартер можете не разбирать Открутили вот это крепление Открутили три болта Которых мне пришлось высверливать Если втягивающее с таким кольцом тут без кольца, то вот этот шток вытаскивается и наклоняете шток, приподнимаете, вытаскиваете, с помощью отвертки поддеваете и так далее. Снимается тяжело, тяжеловато вот с таким кольцом, но снимается. Без кольца этот шток выдергивается. но собираем в обратной последовательности потом проверяем бросаем на аккумулятор ну чё я вам скажу стартеру 10 лет внешне он в довольно таки неплохом состоянии подшипник не гремит, не жужжит, не перекашивается. Смазать. Бендекс. Съеденных следов нету. Подшипник нормальный. Редукторный. Все промыть, почистить, смазать. Щетки. Сносу нету. Коллектор можно чуть-чуть чуть-чуть почистить войлочной тряпочкой освежить. Помыть, смазать и собрать. После того как собрались, убедитесь, что в старте работает. Втыкайте сюда тонкий проводок, кидаете на массу, кидаете на плюс. Втягивающее должно быть еще, должно щелкать. Бендекс должен вылазить. Хотите проверить стартер? Кидайте стартер на минус. Силовой кабель потолще. Прикручивайте, чтобы контакт не искренен. кидаете на плюс. Отдельно стартер будет крутиться. Два вместе собираете и кидаете на плюс Стартер ложите на минус Хорошенько Подаете толстый плюс И тонкий втягивающие. Таким образом Можно ставить на машину